Всем привет! С вами Сергей Коста, и сегодня мы обновим информацию про TradingView о том, как добавить туда много индикаторов в абсолютно бесплатном варианте. А, хотя сейчас, сейчас на TradingView идет а, распродажа 60% от стоимости а, подписки ежемесячной. Но тем не менее, да. А, почему мы это делаем? Потому что было очень много вопросов о том, как добавить много индикаторов, но, к сожалению, та система предыдущая, которая у нас была, вот здесь она в окошке, сейчас можете посмотреть ее, она не позволяла после месяца, как мы показали ее, система перестала работать. Тест-система, которую сейчас вы увидите, она рабочая, функционирует и, к счастью, она будет функционировать. Как это делается? Вы зашли на TradingView, набрали в поиске TradingView, вот сайт rootraining.io я здесь уже зарегистрировался вот под вымышленным именем а, и зарегистрировался на 30 дней про а, аккаунт вот. то есть вот здесь предлагают а, участвовать в распродаже на все годовые планы кстати я себе уже купил годовой план вот но тем не менее а, здесь я подписался на 30 дней бесплатно вот и открыл график график без названия. Я просто тут уже 5 минут примерно потратил на то, чтобы это все сделать и сразу открыть. Открывается график. В бесплатной версии, когда вы начнете добавлять э, графики через, э, вернее, индикаторы через эту клавишу, да, через клавишу индикаторы. Добавить индикаторы, э, у вас добавится максимум 3 индикатора. И на четвертый индикатор уже вам не даст система добавить, она вам выкинет окошко предупреждения. Здесь же все прошло удачно, потому что у меня уже на месяц активирована бесплатная подписка. Вам же предложат выскочить такое окошко и предложит также, скажет, что невозможно добавить, и можно на 30 дней попробовать бесплатно какую-нибудь версию подписки. Нажимаете клавишу и вводите номер своей карты, либо фейковые карты, вот, утверждаете, главное не Главное не забыть потом через 28 дней удалить подписку. Это один из таких моментов. Далее. Добавляете индикаторы, необходимые вам для торговли. Любое количество. Но правда, про плюс. Например, я взял, я не могу много индикаторов добавить. Тут, по-моему, только 20 ограничений. Вот. Так, этот нам не нужен. Случайно открылся. Вот вы добавили. Такой бестолковый, это, это торговая система, она для сделана для торговли на рынке фичурсов, но вот эти вот штуки, я бы не стал входить, условно mm -hmm. говоря, да. Вот, но это, я, мы смотрели эту систему, то есть она, к сожалению, не функционирует как надо. Вот. У нас есть другая система для Форекса, и работает она изумительно. Это отдельное видео, скажем так, если будет желание посмотреть. Так вот, вы добавили, а дальше идете в «Сохранить» сохранить как, и сохраняете а, свой темплейт под любым названием. А, вот. После того, как вы его сохранили, откроется новое окно. А, большая просьба, если вы сохраняете, а, то к 28 дню, тогда, когда вы отмените свою подписку, да, а, сделайте так, чтобы у вас на графике находились нужные вам индикаторы, именно нужные вам индикаторы. Потому что когда вы отмените подписку, только они, эти индикаторы, и сохранятся в сохраненном вашем темплейте а другие добавить вы не сможете удалить да а если вы будете удалять а, индикаторы после того как вы закончили подписку до да, на пробный план 30-дневный а, добавить вот сюда уже не сможете вам опять покажет а, покажет окошко что невозможно это сделать нужно добавить нужно купить а, платную версию под платную подписку ну все а, кстати ребята а новость о которой я хотел сказать вначале. Мы начали а, сбор подписок на а, группу а, для бесплатной торговли бинарными опционами. А, торговать мы будем по нашим системам. Какие мы применяем системы, вы можете посмотреть у нас на канале в папке обзор. А, заходите на мой youtube канал, а, находите папку обзоры Вот и смотрите а, стратегии, которыми мы торгуем. А, частично они там освещены. Вот, то есть, а, как попасть на подписку внизу под видео будет ссылка на группу вконтакте переходите по ссылке на главной странице сообщества будет вверху окошко с подпиской на бесплатную группу торговли либо будет подписка на получение новостей в нашей группе вот так выглядит наша группа в на сайте vk.com вконтакте вы можете подписаться Прямо вот здесь наши новости, подписаться на бесплатную группу, бесплатную торговля онлайн на реальных аккаунтах, запись на ближайшую дату, есть кнопочка здесь «Записаться», перейдя по которой вы увидите всю необходимую информацию, и далее вы получите инструкции что и как делать. Если вы подпишетесь на новости сообщества, вы будете получать, соответственно, всю необходимую новую информацию, которую мы здесь выкладываем. Кстати, недавно мы запустили некий проект для людей кто кому не хватает на баланс ну, в принципе здесь все это есть он пока в тестом режиме работает и абсолютно бесплатен также здесь есть видео информация есть обсуждение нашей статьи и наше отношение к мартингейлу правила торговли обязательно прочитайте инструменты сигнального сервиса и так далее. то есть в общем будет интересно эта бесплатная группа будет работать по системе vip аккаунтов то есть те системы, которые мы а, торгуем, или торговали, или, или будем торговать исключительно в VIP-группах, где стоимость месячной подписки на текущем времени составляет 550 долларов, а, в течение дня которых совершается более 250 сделок. Все дни прибыльные. А, так вот, подписывайтесь, будем вас ждать с удовольствием. А также можете вступать в само сообщество, можете не вступать в сообщество, но, конечно, чем больше у вас будет, тем больше будет а, людей, кто будет участвовать в бесплатной торговле. Всем спасибо за внимание, с вами был Сергей Коста, надеюсь информация была для вас полезной, делитесь с друзьями, делитесь в соцсетях, чем больше будет людей, тем больше будет новых фишек. Всем хороших торгов и, как говорится, удачи на дорогах. Всем пока.